думаю, что я успею, всем самом деле, снимать с Как мы с маленькими кстати. Круто. Так, я конечно не успею показать, ой, эти полностью. Но ну, что придется делать, это показывать нам хоть карта. Так, ну, ух ты, закусал Вау, убили? ха закусал. Ой, вы закусали. Вау, наверное, шикарно. Так, давай, в атаку идем. Что, прям, нападать надо по полной, что ли? А ты здесь да по Ты можешь второму помочь давайте? Взрываете вот так. Можем помочь. Тысяч тысяч тысяч. Знаете? А они прямо все, где. Окей. Окей стройка потихонечку строим потихонечку развиваемся только для того что нужно успеть так давайте все батакают вот, наверное что у нас враг враг это там по а идем сразу запустим его файрболом ха, -ха, -ха. Хай получит силу бухгалтерскую да паупалуч силу бухгалтерскую бам бам бам победа а? нет еще что значит что значит что у еще есть на база она пойдем посмотрим здесь есть ли у него своя база так мы проверяем проверяем там. Что, я угадал? Ты не угадал? По-моему, а да, я угадал. Давайте, огонь. Так, я думаю, вы уже поняли, что нужно делать. Он не я понял, куда он пойдет. В я думаю, что он выиграет сейчас. Я просто от время, чтобы низко куда-то пойти. Кпач, кпач, кпач, раз кпач. побыстрее это все делать. Сделаем, победим. Поэтому дело в том, что может быть здесь. Воська здесь. Тут. Любому. Я помню Что это такое франка? Что значит? Солнце. Что ли? Ну, ладно. ну что ж, побеждаем. Победа. Стоп. Да неужели он не тут еще построл? Не сдался Лично скрити статистику. Кстати, замок быстро игра в моей жизни была. Так, активность МАКС 357, Прав наш 903. У наверх быстрее, чем я не могу стартаж. Говорю, подобра. Поэтому. Давайте еще раз. А мне интересно, сколько сейчас время. Ага. Ну, ну, по сейчас. Блин. можно пройти. Да, 5 минут. У нас 2 минуты. Я не знаю, затащу или не затащу где-нибудь. Не... Оо, э, -мо. На скорости я так не удавал. Ну ладно. Там будет. Трон, а залаждание. Что сейчас? Кратко, карта, одна очень хорошо. Давайте. 150. А почему сука за рун не продаю за сотню? Почему? Почему? Га. Окей так, мы строим, строим там это будет срочно Ой, сотком конечно круг конечно, а я летающий хочу убивать после этого сюда сделать сбор сбор здесь нет не знаете и прям не пускам врагов Никак не даже здесь пустан Чтоб тебя тоже прикрывать А так можно делать А Знаешь, ли враги? торда Идем Не мешать можно что-то занимается на муки Топ, она Значит, тут есть Смотрите Тут есть так, окей, атаку, вот, Ничего его убивать, потом вот это убивает, атаку, убивайте этого, который сейчас будем не строить, опасно, все его атакуйте. еще кое-что на базу пленного времени друзья если честно я конечно потом постараться мадом сыграли с нами но... такое на пушнике на. на в общем удачи с ним пока